Добрый день, мои коллеги, сокурсники и все, кто меня слышит и видит. Я хочу с вами поделиться тем, таким, как я попала на курсы Дарьи Герлей в Еразийскую Академию Предпринимательства. Я хочу с вами поделиться тем, что они мне дали, что в итоге я получила, и что я, соответственно, имею на сегодняшний день. Я вообще являюсь хозяйкой агентства недвижимости в городе Михайловско-Ставропольского края. Я работаю много лет, но на тот момент, когда я зашла впервые на сайт Евразийской академии предпринимательства, в моем агентстве действительно была сложная ситуация, потому что было много проблем. У нас проблемы были и с продавцами, и с покупателями, и мы не знали, как их решить. И поэтому я искала везде решения и пути для того, чтобы решить наши проблемы. Соответственно, я с огромной радостью восприняла ту возможность и тот шанс, Который, о котором рассказывала Дарья в своих предварительных семинарах, о а том, тот шанс, о котором рассказывал Антон, который работает с ней в паре. И я решила его использовать, потому что я понимала, сразу же, как только я услышала то, о чем они говорят, я понимала, что мне это надо. И надо не только мне, но и тем людям, которые у меня работают, для того, чтобы и они могли зарабатывать больше, быстрее качественнее и продуктивнее, и для того, чтобы вообще качество наших услуг, которые мы предоставляем нашим продавцам и покупателям, было гораздо более э, высоким и, соответственно, для нас гораздо лучше окупалось. И поэтому я с, огромным радость, с огромной радостью и удовольствием зашла на этот курс и стала старательно его воспринимать, и старательно, насколько это было возможно, с учетом параллельного, параллельной моей работы, его применять на практике. Это было тяжело. Это было однозначно нелегко, потому что объем знаний, объем информации, который предоставляет Дарья и Антон, он настолько огромный, что я бы сказала, что в него надо включиться полностью. В него нужно окунуться с головы до ног и им нужно прожить. Его нужно прочувствовать полностью, потому что только когда ты начинаешь его проживать и его прочувствовать от макушки и до пяточки. только тогда ты начинаешь понимать, насколько хорошо и правильно все действительно продумано, насколько много хорошей и правильной информации ребята нам всем дают. И я старалась это сделать, несмотря на то, что я была действительно очень загружена работой, потому что у меня ее на самом деле много, как у руководителя, а проблемы были в большей мере у моих работников, а не у меня. Но мне самой стало уже как риэлтору в данной ситуации очень интересно понять и почувствовать все это на себе. И я решила даже в какой-то мере на время отставить свою основную работу и побыть опять в шкуре риэлтора и попробовать все это осуществить. В результате к концу курса у меня пришло, я бы сказала, глубокое понимание того, что раньше я делала не так. Хотя я делала это много лет, но все-таки пришло понимание, что я раньше делала не так. Пришло огромное чувство удовлетворения от того, что мне наконец-то дали действительно ту технологию, которая поможет мне, даже при моем опыте, при моем знании, гораздо более эффективной в плане и материальном, и психологическом, и эмоциональном сделать мою работу, и работу моих работников. И после окончания курса, ну, наверное, прошло где-то буквально полторы недели после окончания курса, когда между моими продавцами и покупателями, с моим участием, уже именно как риэлтора непосредственно, был подписан первый предварительный договор и заключена, соответственно, первая сделка. Вот в этой первой сделке я уже постаралась, насколько это было возможно, применить те знания, которые давала Дарья, которые, соответственно, давал в том числе и Антон. На сегодняшний день, после этой первой сделки, буквально за две недели, было еще две сделки, и вторая мне далась гораздо легче, чем первая. А третья мне далась вообще легко по сравнению с первой, со второй. Потому что на тот момент, к тому моменту, когда я заключала уже третью сделку между моими продавцами и покупателями, я настолько уже глубоко поняла, как сильно отличается то, как раньше я общалась с продавцами и покупателями, и как я с ними общаюсь сейчас, и насколько сильно отличается, соответственно, результат Насколько легче мне стало его получать, и насколько он стал приносить гораздо больше морального удовлетворения от того, что я делаю, от того, что я в итоге получаю. Что бы мне хотелось сказать в завершении. Всем, кто еще не был на курсах Евразийской Академии Предпринимательства, на этих курсах для риэлторов, всем, кто сомневается, всем, кто думает, всем, кто решает, проходить ли это обучение или нет, не сомневайтесь, ребята. Вы получите такую информацию, которую, может быть, кто-то где-то и когда-то может еще дать, но я такого никогда не видела, не слышала. Я очень благодарна и Дарье, и Антону за то, что они делают эту работу, за то, что они дают возможность людям, у которых есть какие-то надежды на то, чтобы улучшить свою жизнь, улучшить свою работу, изменить свою профессию чтобы сделать это быстро, эффективно, продуктивно и не только для себя, но и для тех людей, ради которых они будут работать. Поэтому не сомневайтесь, приходите, обучайтесь, воспринимайте эту информацию. Она действительно очень ценная. Более того, она бесценна эта информация, и она однозначно принесет вам не только стопроцентную отдачу, она принесет вам отдачу в 200 раз больше того, что вы за нее сейчас отдадите, в 300. Это, в принципе, бесценная информация, которой вы будете пользоваться не тот месяц, который вы будете ее изучать. Вы будете пользоваться, возможно, этой информацией всю жизнь. И она всю жизнь будет давать вам отдачу и возвращать вам то, что вы в нее вложили. Всем удачи в обучении. У вас однозначно, у всех, кто захочет по-настоящему получить результат, Однозначно, по этой технологии на основании полученных знаний получится великолепный результат.